Привет, друзья, меня зовут Шоки, и сегодня я не просто так стою с Моу и с Джерри, а все потому, что мы сегодня записываем ролик прокатил на М5. В общем, как вы знаете, я недавно приобрел эту машинку, и мне хотелось бы посмотреть на реакцию про игроков на, получается, ее, на ее скорость. Возможно, для них это будет максимально низкая скорость, мало эмоций, ну а возможно, для них это будет просто эффектом вау. Будет очень интересно посмотреть, скажу сразу, то, что она на стоке, 625 сил, и едет до сотки 3,0 секунды. 3.05. Вот у меня был рекорд такой. Сейчас мы стоим с Моу и Джерри, но в этом ролике будет еще и Нилан из Саймон, будет Джейм из Virtus Pro, и будет Аункери из Navi Junior. 5 про игроков. И М5. Вау. Я не ожидал так получилось. Ну что ж, приятного просмотра. Ну а сейчас реклама Сабишока. Я вам объясню, что такое Сабишок. Погнали. если ты хочешь стать лучше в КСГУ, но не знаешь, как это сделать, а многие не понимают, вообще даже не понимают, что такое TS-матч. Друзья, я вам всем советую. Всем советую зайти на Сабишок. Ты можешь постреляться на ts сыграть клатч на ретейке, порофрить и поиграть в маньяк, поиграть жел, посерфить, попыхопить, по почетерить, пообщаться. Да вообще тут можно все сделать и самое главное это все делается очень просто тебе хочется поиграть на ретейке и на карте мираж не вопрос нажимаешь на ретейк выбираешь карту и выбираешь свободный сервер ретейк 11 присоединиться нажимаю на треугольник и все мы подключаемся и играем и самое главное ты не просто так играешь статистика записывается в твой профиль и тут много информации поверь а самое главное, тут пишется то, что ты вывел с Абершока. Да, это наши скины. Мы дарим скины людям, которые покупают у нас премиум. Покупая премиум, у тебя есть шанс выбить скин. Мы не всем даем эти скины. Не покупай премиум из-за этого гребаного скина, пожалуйста. Это просто как бонус. Скин-ченджер. Покупая премиум, у тебя есть возможность поменять любой скин, который видят все игроки на сервере. И он сохраняется на всех серверах. А у нас их уже около 600. Ну а также у тебя пропадает реклама. Ты можешь участвовать в турнирах. Кстати, насчет турниров. Если что, мы разыгрываем около 80 тысяч рублей в месяц. Которые ты можешь заработать просто делая киллы. К примеру, в июле Челик заработал 15 тысяч монет. И... Сделал 132 тысячи киллов Это очень много, это рекорд у нас Но самое главное Есть магазин, где ты можешь забрать То, что ты хочешь, ты заработал Твои деньги, выбираешь девайсы С доставкой по миру, выбираешь скин Он приходит тебе через несколько минут Все очень легко и просто И самое главное, это только начало Поэтому, дружище, вступай к нам Играет на шоке. Я тебя очень сильно жду, потому что мы делаем что-то больше, чем просто сервера. Джейм. Джами Али. 21 год. Играет в команде Virtus Pro. В народе называют этого игрока Иисусом. Ну и сейчас будет у нас Джейм. Джейм, здорово. Здравствуйте. Питер. Давай сразу вопрос. Почему Питер? Потому что тут хороший пинг. И, в принципе, хороший город. Хорошо. Мы внезапно интегрировали в этот ролик кайсинг за шмот, поэтому давай. Расскажи, сколько стоит осколковка, джинсы и кроссовки. Худи, офайт, Fight подарил мне Адрен. Осеял мы у нас были, выбирали подарок в сумме. в Москве тогда был Blast Moscow. И мы с ним как бы забились. Если мы выиграем этот Blast, мы уже с 0.2 начинали, то он мне купит. Вот, и он купил мне штаны INCENDEM. Uh, сколько стоит? Ну, супер стандартный, там, в принципе, одинаковые цены. А носки оттуда же, скорее всего, может другой магазин. И Easy Boots я не знаю, сколько они стоят, но может 500 долларов вот так в таком районе. Хорошо. А, ты вообще катался на машинах быстрых? А, но что значит быстр? Ну, три ну, секунды до сотки. Нет. А какая самая быстрая машина была твоя? Ну я не знаю. На самом деле не такая же быстрая. Ну может в такси каком-то какая-то тачка была быстрая, но я не знаю, не разбирать. Хорошо. Как тебе вообще по дизайну? Ну, прикольно. Но она выглядит не быстро. Но она выглядит. Она обычно, а... выглядит обычно Да не, обычно выглядят. Такие джипы, не знаю. Вот справа обычная. Но это, блин, не знаю, наверное. Ну, не спорткар, но до спорткара что-то есть. Вот да, это оно, наверное. Да, да. Ладно, тогда давай присыпать. Давай. Сейчас мы тебя прокатим. Погнали. Едем сейчас назад, сейчас налево, как тебе скорость? Впечатляющая скорость, хорошая машина, потрясающе. Мы в городе, поэтому я не буду нарушать скоростный режим 110 это максимум. Это была последняя игра в mm, Ну где-то 1 июля, июнь, конец июня. А что такие паузы большие? Потому что отдых у всех команд, как отпуск летний. А сейчас нет турниров и у нас замена. И, ну, незаметно, как бы. И нам надо тренироваться новую карту. Ну, а, все, готов? Да, готов. Погнали. Ты на тракционе сейчас, да? Такие нет никаких чувств. Ну, я, кстати, в самолетах очень часто такое испытываю, поэтому. Ну, там постоянно взлет же такое. Ну, жестко. Ну, в самолетах-то типа так же. А до скольки она до сотни? Три. секунды 3, 3, а, Ламборгини а, 2,8 Да, а до 200 а, До 200, 0,100 или 1200? От 100 до 200 7,3 Ну, Ламборгини, а, Ламборгини 5 А 6 до, около, да, к 6 5,4, 5,5 Ну, это Ламборгини, конечно Я смотрел обзор И mm -hmm. я хотел Ламборгини Но если мы тачка, то почему надо ну, Ламборгини А потом посмотрел обзор и как-то там неудобно все и... Не, она неудобна, да Но она mm -hmm. же, Ну, ее уже не берут как yeah. единственная машина ну так, пофоткаться, и все. И да, пусть чисто рофеная тачка, покататься надо будет. Да, и поэтому все, я больше тачки не хочу никакие. Я предпочитаю иметь знакомых, с которыми можно послушать мою музыку, потому что он же всегда слушает музыку, и он к нему, в принципе, надоедает. Да. А я если еду с кем-то, то, в принципе, ну, им, им не впаду мою музыку включить, я включаю, все, а в принципе, для другого мне машина не нужна передвигаться, ну как, мне не надо передвигаться. Нилан, или же Санжар. Ему всего лишь 20 лет, но он уже был на мажоре Да, он был на мажоре За команду Саймон Но этот парень добился много чего за свои 20 годиков И самое главное, он уже в изиках Нилан, привет Вообще, Здорово. впервые встретились с тобой Кстати, впервые сегодня встретились Видишь, М5 заближает mm -hmm. людей а, Расскажи за свой шмот, давай, рассказывай Мотник а, Так, ну это кофта Adidas не знаю, сколько стоит, где-то 80 долларов. Это кофта стоит, не знаю, от дизайнера какого-то питерского. Лампас. Лампас. пять рублей. Штаны полбир. Тысяча две, наверное, не знаю, и изики. Не знаю, подарили. Подарили? Да. Ну, они стоят... Ну, а сейчас 46 стоит, а так 16. Ну, ладно, давай mm -hmm. 16 возьмем. Такие вот дела. Пример, как с Плюс-минус. Ну что ж, полетели. Не он. Что это такое? Что за ник? Что это такое? Не да. Но а, а. ну, на самом деле это просто. Я а что? По... такой тупой вопрос согласись. Да, это ну, вообще. Ну, ну, типа... ты можешь вообще спрашивать, как ты придумал ник? На И самом деле нет. Это, а... это бесит уже. А, на самом деле типа у многих там ники придуманы там какими-то там имя фамилия что-то такое. А у меня вообще мой первый ник был этот Немо из по Поисках Немо. У тебя был Немо ник? Да. У меня был Немо ник в я любил как? этот мультик, э, у меня был Немоник, а потом я узнал, что э, есть э, игрок такой, польский, Нео. А ага. потом такой хотел типа Не. И ага. типа решил, ударил по клави А потом уже менять как-то не хотелось, потому что все знали меня под этим ником. Ой, Это имба. Ребята, имба. Она очень эмоциональная, просто я не эмоциональная, Ладно, я буду. Я думаю, на будет самый такой жесткий по реакции. Ты готов? Да. Я готов. Да? Я готов. Поехали. Все готовы? Что взяться за что-нибудь? Да, нормально. Ты будешь считать? Как звездка? Эрик, я был сейчас в сантиметре от того, чтобы стабилизатором съел в лицо со всей Да. Я вот смотри, вот тут его удержал. То он полетел вот так. Хорошо было? Да, надеюсь. Короче, рассказывай, как сегодня тачка. Ну, пятая чемба, на самом деле. Но типа, она реально эмоциональная и орет жестко, если ты поставишь еще этот. То, что ты хочешь, Друбину с Германии. Мне кажется, это вообще будет очень жестко. А ты будешь побрать машину? Не думаю, сейчас. Возможно, позже, но, типа, зачем мне машина, если не катается. Плюс, типа, я же не нахожусь на одном месте прям долго. Может, если выберу какое-то место, где останусь надолго, возможно, куплю. А Ункере или же Евгений Корят. 19 лет, команда Na'Vi Junior. Женя почти каждый день стримит на Твиче, где его смотрят около тысячи человек. А привет. привет. Привет. Привет всем. Третий раз актерская игра, как встретить. Это вторая встреча, встреча с тобой. Я в первый раз была у меня дома. Когда ты мне помогал играть официалку. У да. него выкачили свет, и э, я его приютил поиграть, но, к сожалению, вы поиграли. Да. Ты спас меня. Мы играли против, против хеддинга. И спада, и Хайдинга, да. против хеддинга, Интересная игра. В этой рубрике я все спросил за шмот, так что поясняй, что у тебя. На мне <laughs> <Да. с presidents> кроссовки от На'ви, когда мы были в Киеве, они нам подогнали кроссовки Adidas. Штаны от На'ви, которые тоже подогнали. Футболка а цены? она, я не помню, потому что Подожди, это. Подожди, у тебя все от Нави? Ну, вот это мне подарили Нави на летнем кемпе в Киеве. Ну вот, это же Adidas. Да, это Adidas. Я не знаю, ну баксов 100, может стоит. Вот эти штаны, футболка, все от Нави. Тоже не знаю, сколько стоит. Я заказывал их сайт. Они нам разрешили бесплатно заказать. Вот, а, ну это чиндем, обычная кофта, то же самое, я не знаю, я ничего супер не одевал. Не, ну получается, короче, ты живешь на Миршинаве. Кстати, а сколько футболка? Футболка, по-моему, 50 евро, если я не помню, да. около 50, 50 евро. 30 я 30. не помню, может быть меньше, может Ладно, больше. Я, короче, весь твой, а этот сумочка? Сумочка, ну, тысяч девять 10 наверное. А какой у тебя самый дорогой шмот? Самый, самый дорогой шмот? Я не знаю. У меня рубашки, футболки какие-то. От Томи, наверное. Томми? Да. Ладно, погнали, короче. Фух. Чё, как дела? У меня все супер. Час назад только тренировка завершилась. И как успехи? Ну, мы пока тренимся. После того, как заняли второе место на Мальте на последнем Выиграли 10 тысяч долларов, проиграли Гамбитом в финале. Ты уже получил бабки? Нет. Там они от всех турниров идут примерно... Месяц, два, три. Смотр, зависит от турнира. А сколько на что ты потратишь? А призовые я вообще не трачу. То есть я а. особо денег много не трачу. А, ну а на что потратишь? А, ты, ты... а, те, которые придут, да, их отложу, наверное. На квартиру? Да. Ты в Питере добрать? Да, да, я хочу одну в Питере. Для начала либо а в районе. А, на Ваське, либо ближе к аэропорту, не знаю или буду сходить где-то в городе, где будут парки, потому что mm. когда ты выходишь, mm. когда ты выходишь из дома, хочется погулять где-то, и мне нравятся парки, узелен. Mm. То есть вот я снимаю квартиру тут, тут два или три парка есть, торговый центр, и это все, что нужно. Yeah. Но это было круто. Yeah. <laughs> да. Да. А за сколько мы разгонались? Мы? Да. То.. А, до... Слушай, у нас... не, мы ехали 90. 90? Да, что нормально. Есть, да, ну и что здесь 3 секунды? 103 секунды? А я помню... Ну, это вы... 3 секунды. А, 130 секунд. Это при условии, что ты выходила... О, хит. Ты не аж к сиденьям. Правда? Я давно такого не испытывал. Я же из-за ручку танц. Я получаю удовольствие от да? этого. Да. Держи Мне очень понравилось. Я не знаю, я говорю, я не могу описать это чувство, когда ты начинаешь разгоняться, у меня <coughs> в организме, знаешь, что-то происходит. Я не знаю. Больше всего ощущения в ногах, когда тебя ты? прислоняет кресло. Мне кажется, это потому, что я никогда так особо не катался. Мне интересно. Смотри, сделать... какие классные функции какие? Можно посмотреть <къех> машину в 3D. Сейчас. Это как 3D-камера 3D какая-то? Да. О, на машине маленький дрон слетает? Да, там дрон сейчас светит. Ого, я никогда такого не видел. Слышь дрон? Нет. Это 3D-камера, какой, блин, дрон? Я в это поверил. Поверил? Я на секунду поверил, я думаю, бля какой нахер гир дрон извершен. И на секунду в это поверил. Джерри, или же Андрей Михряков. 20 -го года, команда Force. Он капитан команды, которая занимает 28 место по миру. Так, это следующий день, мы записываем этот ролик уже очень долго. Джерри, привет. Привет. Так, сейчас постоянно наша рубрика в этой рубрике, это пояснить за шмотку. Поэтому... А да. Ну что, с чего начать? Кроссовки, Adidas. Не знаю названия, честно говорю. Не знаю, стоили 9000 тысяч Служит очень долго, уже, наверное, года два почти. Поэтому иногда переплачивать чуть-чуть, это полезно. Потому что, особенно когда ты живешь в на мы сейчас тут находимся, то тут такие леса, поля, всякая такая дичь, и очень тяжело. Потом носки, ну это понятно, просто носки. Штаны, вот такие вот красивые, off-white. Честно скажу, брал по дешевке, опять же по скидке. 10 тысяч. А сколько без скидки? Я скажу, наверное, порядка 20 и так далее. Но я никогда не трачу так много денег на одежду. Просто ну, у меня есть знакомые, которые так ну, любят одежду, вообще такой стиль, если они меня научили. Я так-то вообще не модный. Я все-таки в девятке наживу, Ну, в чем будет? Так вот. получается тоже им уже 2 года. Вроде еще выглядит, ну, с носом тут дырка где-то есть. Вот тут вот, по-моему, такая, да, маленькая. Ну, это нормально. Короче, потом рубаха рубах обычная. Я ее брал. фамилии, Это такой магазин, где оцененные типа тоже вещи. По-моему, стоила она тысячи или что-то ну, наподобие. Вот. Но она очень теплая, вот флисовая, вот потрогай, вообще приятная сама по себе. На ощупь. Да, приятно. Сколько она стоила? 2503, ну не дороже. Да. И в этой же фамилии, вот куртка Локост, а она стоила 7000 тоже вместо 14. Короче, одевайся Короче, по скидкам как настоящий да, да. человек, простой, <laughs> без всяких издышеств. Вот, поэтому ну, часы с собой не брал, поэтому пояснять как не будет. буду. работаем. Я удивился. Удивился? Да, я очень удивился. Ты не ожидал, что я не ожидал, что на такую Я скорость пейся, может... Я тут собака, это да. забей. Меня аж назад втапливает. Как на этом, как на самолете, понял? Да, да, да. уже второй кто так сказал. Кто был первый? Джейм? Да, да Джейм, Джейм был Джейм. В общем, 3-2-2. Нет, нет. 3-2-2 это... Когда последний раз сделал. Да никогда не доводилось, были предложения с Китая. Кстати, вот в Китае, мне кажется, больше всего. Не, на самом деле, больше всего 3.2.2, мне кажется, вот. Да. Из тех, кто делает, это, короче, Австралия, Китай и Болгария. Мне кажется, это топ-3 стран, которые реально делают 3.2.2. Все остальные сомневаюсь. Понравилось? Да. да. Рустем, или же Моу, или же просто Рус. 28 лет игрок команды Саймон И внимание, чемпион мажора CSGO. Он играл в команде Гамбит вместе с Зевсом, Досей, Адреном и Хоббитом Так, ну а сейчас мы с Моу И это подарочек Подарочек от Моу, спасибо большое Сотвистанский шоколад Это все потому, что завтра день рождения, я забыл А, через час, через, дво... через полтора часа так. Спасибо ВКонтакту да. Если что, у нас постоянная рубрика продолжается и это рубрика поясни зашмот. Но самое забавное, что я вижу, что это казахский стиль какой-то Дашмот? Да, потому что у Добро, Нилана Дашмот? тоже лампас, тоже изики Так это я ему подсказал А, да, да, <сих> все, все, все, все, да, да <сих> Ну так, давай Скажи, сколько все стоит Дашмот? Да Фу, ту, ту, ту, ту. Ну я думаю, как и он отвечал по поводу лампаса Что-то в районе 100 долларов Мне за 100 долларов брали да. Подарок. Нет, Но я не подарок у, а, у него футболка у, а, у, у него футболка у меня ковта долларов у тебя там 150 где рублей. в районе что-то такое ну 100, 100 долларов, 100 долларов. Это плюс минус а, что еще джинсы обычные не знаю зара что-то такое там долларов 50 наверное да. а, так вот И это в районе там 700 долларов все касса я оплачиваю все окей все оплатил мне дают ну счет получается, чек, я да. закрываю, да. Так, э, смотрю человек закрываю, все нормально. И мне приходит уведомление на телефон, -то, что я потратил 1900 долларов. 1900? Я такой, смотрю, что-то не то. И потом у меня подхожу к кассиру снова, спрашиваю, так, сколько они еще раз? 1000 ну 1700 плюс таксы 1900. Я говорю, окей. Yeah. Да. И после этой игры мы еще не вышли в плей-офф. У нас следующий день была игра... Мы выиграли Нави, э, проиграли Малзам. И у нас снова игра была в Нави. я пришел, пацаны, говорю, пацаны, я сделал обновку. Я купил все изи почти за 2000 долларов. <laughs> я так лоханулся, что мы должны обыгрывать Нави, выходить в плей-офф и примерно там... Right. Плюс-минус, да, купать. И в итоге мы выиграли и я все изички. Рустам, Рустам, Рустам. Можно просто руста. чтобы не париться. Да. Я уже, плевать. просто а да? конечно, не Ты до сих катался? То есть, вот я очень хочу в Москву поехать, чтобы его покатать. Давай. Три. Два. Ты задний? За 10, 10. Да, я Да. Слушай, крутая штука. Нравится? Да, подашь. Ты до сих точно не катал? То есть, не катал, я не катал, у меня не было машины. А, не было машины. Мне кажется, если ты дождь так прокатишь, точнее вот так ты газу дашь, нет Не-не-не, у тебя просто руль заберут, да? ты просто сядешь за руль твой. Надо его не катать, надо ему давать машину просто отдавать, и он сам тебе снимет контент. Ну, да, слушай, мне кажется, вот с ролик пойдет прям. Слушайте, пацаны, я не знаю, сколько этот ролик соберет, но если он соберет реально много лайков, я поеду на ней в Москву специально, чтобы заснять, как катается дождь на этой машине. Это, это будет стоить того, пацаны. Давайте, вот если 50 тысяч лайков будет. Если под этим роликом будет 50 тысяч лайков, то я поеду в Москву на этой машине и запишу с ним эту реакцию отдельным роликом. Поэтому, чуваки, все в ваших руках. Я. Я думаю, что это стоит того. Я вам, пацаны, 10% говорю, это будет стоить того.